Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, так канал Exodus Games. Мы с вами смотрим демо-версию Dark'n'Darter. Я один раз уже этот видосик делал, но благодаря одному человеку, в хорошем смысле, этому человеку, который указал на определенные ошибки, я решил переделать ролик и показать его в более ярком цвете и свете, не вырезая момен... ключевые моменты. Да? Получилось так, что я вырезал ключевые моменты. В общем, это Dark and Dark'n'Darter, альфа тест номер 4. Во время работы они добавили следующие улучшения. Карта Гейзеринг Холл для пати, да, для игроков, до трех игроков. Гоблин Кейвс только соло. свой Чат добавили. Карма я так понимаю, мы посмотрим еще это. Торговлю, много карт, монстров и вещей. И отдельные Кьюолл компоненты. Что такое Кьюолл, я не знаю. Пожалуйста, посетите Steam или, ну, или Discord для уточнения деталей. Спасибо за вашу поддержку. Мы попробуем каждого персонажа, э, посмотрим, что представляет из себя каждый персонаж. Э, почитаем. Э, ну, я думаю, создадим каждого и поиграем за каждого. Есть выбор мужского либо женского пола. Мне, конечно, уже сказали, типа, что «О, смотрите, там девочки, там мальчики». Но, что можно сказать? Игру делали корейцы, поэтому понятно, почему женщины красивее, чем мужчины. Э, так. Оставим кого? Да не важно кого. У нас есть Fighter, Barbarian, Roach, Ranger, Wizard и Cleric. Cleric, Cleric, Cleric. Класс uh, инфа. Uh, the fighter is a jack of all traders when it comes to combat. Uh, Will burst it with a multitude of a opponent and armament and fighter hold against anyone. Короче, он может использовать все типы оружия. Ну, много типов оружия. Uh, выбор оружия. То есть, ну... То, что нам больше понравится, насколько я понимаю. Вот, видите, плюсы. Можно использовать много оружия и вещей, армора. То есть, ну, армор в плане брони. То есть, броня любого типа может, в принципе, бить, Много разных атрибутов. У него есть обилка спринт. Нету кастов и вообще скиллов каких-то. И depend of equipment, но это что-то с, с этим с броней связано. Depend on equipment. Получается минус в том, что он зависит от того, какая у него экипировка. То есть хорошая экипировка значит все круто, а плохая экипировка, соответственно, все плохо. Верно? Верно. Я предлагаю сейчас э, создавать по очереди персонажей и по очереди смотреть вообще их, как они себя показывают. Правильно? Ну, первый давайте мы сделаем стандартный, акселиз, и будем по очереди называть их 1, 2, 3, 4. Так, мы про каждого почитаем. Давайте сейчас мы начинаем тогда с... Да, видите, только английский и корейский. Стриминг мод, сенсивити, аудио. Так, ну по настройкам, в принципе, можно не лезть, но возможно будет какая-то какая-то локализация руси русифицированная, потому что если игра у них залетит, а, вот и есть карма. Смотрите, карма систем дисплей of трассингов плейер Это то, насколько нам, ну типа нас оценивают, ставят нам лайк, like, дизлайк, соответственно у нас получается карма. Пуниш от Team Killer does not use a karma report. Uh, third most recent match матч, матч по позициям, то есть Паниш Team Killer, Паниш Forgive и Praise Так, хорошо, да, получается, сейчас прочитаем все это. В общем, Карма <coughs> Репорт он отображает ну, благонадежность. Вы видите, типа, получается, Karma Displace, э, кар система Карма Систем Дисплейс система Кармы отображает благонадежность персонажа на основе его э, отдельных приключений. Так, uh, you can affect it with the karma of your past teammates, has given price of uh, con condemnation. Uh, you can only report of teammates from previous six, ma six matches. Uh, player with red names can report other players until they restore honor his name. Короче, это получается как ПК, player киллеры Хорошо, то есть можно оценивать персонажей туда-сюда. Это неплохо. Так, это наша плейер лист 30, 35 тысяч в подземелье, 20 тысяч здесь находится. Ну, я так понимаю, можно пригласить по, э, по классам, какие нам нужны. То есть, по тислот, соответственно, all можно кидать инвайты ребятам. И вместе, соответственно, не одному, а, не одному, а вместе с друзьями или командой пытаться проходить. FindND, поиск по po ID. Хорошо. Давайте назад пока. Фуб Дудлас, онли. We can do it 2-minute adventure guild. Так О, смотрите, потрясающе. The fighter. Well rounded. Cannot kick most items. Зависит от Дира, то есть от вещей. Uh, wizard. Uh, cast powerful Spells. Will Magic Weapon. Имеет магическое, Короче, у него магическое оружие. Каст мощных заклинаний, маленький физический урон, мало здоровья. Рейнджер использует лук, трек ловушки для врагов, ставит ловушки. Лимитед мили опшен это ограниченные, ограниченные ближние функции. Барбариан, я так понимаю, это как правильно передать? Варвар. Экстрим Хелс эксперт для двух двухоруч... двух двух Двуручного оружия. Двуручного, блядь. Двуручного оружия. Медленное, медленное передвижение и медленная скорость атаки. Клерик. У него Cast Healing Spells. Stronger and Death. То есть они сильны против мертвецов. Маленькая скорость атаки и маленький бонус урона. И роудж, Высокая скорость атаки. quick attack speed. Очень, ну, быстрая скорость атаки. Uh, moves more silently. То есть он может ходить во тьме. И low health. Получается маленькое здоровье. Knowledge, uh, Reser... Uh, knowledge... А, его еще нету. Will Power, это Will uh, это Power, это Agility, и Strange, Tester. Uh, hold. На левую кнопку мыши обычная атака, на правой кнопку мыши дополнительная атака. Cast Spell, peri, ну, Перри парировать в плане, и атака. Last Move, Space Jump, Shift-Hold, ctrl EC. c, ctrl и c это Краса. 1, 2, 3, 4, 10 лужа, QE скиллы, R перезарядка. X наше второе оружие, вещи. tab открытие инвентаря, Shift, плюс левый, правый клик. Бросить вещи. Одну вещь. Alt бросить все вещи. Так, escape меню. Т. Опен эмоции. Смеймо switch перспектив спектатор это я понял это если ты кого-то смотришь то можешь поменять игрока правильно Ну, перспективу а вид игрока с какой-либо стороны и клик view она заправил переключиться на другого игрока каждое оружие имеет свою дальность и урон и радиуса та memorize. а практикуйте запоминайте как упражняться с оружием то есть ну, в принципе можно вот было бы здорово после сейчас слабее посмотреть как у Каждый из противников Ой, каждое из оружия себя ведет uh, Все, что мы можем Собирать, нам нужно устанавливать Специальные слоты, и без этого оно работать, соответственно, не будет mm, Так, Magic Spells Step One, Hold the Spell Memory Так, вот мы сейчас это сделаем, это я сейчас покажу все uh, Так, Party up, Соответственно, как добавить персонажа, либо добавить друга Нажимаем просто в лобби на крестике Которые здесь вот по бокам будут И можем добавлять персонажей так, этого еще нету, комикс uh, он You're not Here". Это комикс какой-то? Dungeon, Dungeon, Hazards and Weir Earthhing, you can will try to kill you or Eternal testers Die to the first master dead Can you do better? А, сложность какая Сейчас альфа-тест, сложность hard и hell И в чем прикол Вот то, что было Мобы убивают, ну, практически сразу же uh, Death Swarm Обязательно нужно... Убегать. Красная линия. Это Death Swarm. Вот эта вот красная часть. И нужно забегать в сейф зону, соответственно, в, как и в давно батл роялях. В белый круг. Телепорты. Delve deeper into the dungeon. А, Сиденький спасает. Правильно? А портал класса Sun. Ну, наверное, надо хочу красный попробовать. Для, там нужно собрать, видимо, какие-то более крутые сокровища. Коллектор лут профит. This crazy guy Коллектор. Эти ребята продают старое оружие. Обычные вещи. Ну и old boots. Получается. Здесь можно приобретать вещи. Weaponsmith, Woodsman, Lazher Smith, Taylor. Короче, в общем, смотрите. Оружие. Вудсман это лесник, получается. Лезер Смит это у нас будет кожник. Тейлор, смотрим. Арморер это у нас будет броня, именно, наверное, скорее всего, для Бориара. Ну и коллектор, какие-то, наверное, определенные вещи интересные. Окей. Смотрим. Плей. Плей. Вот наше лобби. Соответственно, можем нажать на плюсик и добавить какого-нибудь товарища к нам поиграть, если у нас это и присутствует. Кайроль Лидерборд. Соответственно, по классам, по классам можно посмотреть э, топовых игроков. А я смотрю, что тут на первом месте практически везде один чувак. Вы видели, да? Линдстром. Круто. Ладно, мы сейчас посмотрим каждого. Классы. Перки и стилы. Трени. Трени, я так понимаю, какие-то дополнительные либо пассивные умения. Hello, I'm мастер. The Lab System will be soon. С получением каждого класса можно будет что-то выбирать из определенных умений, но я даже не могу сейчас их почитать. Перки, скиллы. Короче, у меня такое ощущение, что мы сейчас попали в, в подземелье и драконы. Перки, пассивные умения. Пассивные умения и скиллы, соответственно, то, что мы можем использовать. На, на данном моменте дается адреналин раш. Можно будет поставить все четыре стыла. Со временем они открываются с уровнями. Смотрите, первый. Ой, не 4 стыла. 4 перка и 2 стыла. Первый у нас сейчас есть спринт. И Second Winter э -э восстанавливает 50% от хп в течение 12 секунд. Наизвест за сайт эффект адреналин раш. Breakout, remove debuff. Убирает дебафы, которые снижают скорость бега. таунд агрессив... э -э Получается, дразнит врагов и враги бегут на тебя. Виктори Страйк. Следующая атака добавляет 20% урона и восстанавливает 5% от максимального хп. Так, и Адреналин Раш увеличивает скорость атаки на 25% на 8 секунд. О, подожди, это неплохо. Я бы попробовал не спринт, давайте поставим, может, Адреналин Раш и Second Wind на хилл, потому что здесь очень сложно. И какие, какой перк стоит? АР. Что такое АР? Uh, посчитаем здесь. АР, АР, АР. Есть тут АР? Ну, АР, скорее всего, армор. Да. From армор ба 10%. Увеличивает защиту на 10%. Комбо-атак, физические атаки, э баррикады. Мы получаем бонус, к когда мы становимся в защиту, мы получаем бонус защите 15%. Защита от стрел. Эксперт щитов увеличения. А, увеличение скорости атаки, когда мы становимся в защитную стойку. Uh, Swift. Так, убирает... Убирает... Uh, на 20% пеналити от скорости бега, если у нас какие-то не комплект доспехов. Uh, Випон мастери. Все основные вторичные оружия получают 10% физического урона. И с них убирается пеналити, если я правильно понял. А если у нас в двух руках два мяча, мы получаем скорость оттатки на 15% больше. А, хорошая защита, если мы хорошо защищаемся, мы можем сделать контратаку. И наша скорость и скорость оттатки повысится на 10% на 3 секунды. Блин, я даже не знаю, что выбрать. Ну, мне кажется, не просто так вот это предлагают. Но комбо-атак, темпо -атак, так, ладно. И что туда лучше выбрать здесь? Ну, стрелы вряд ли нужны, хотя там много есть. Давайте вот это возьмем. Это у нас что было? Увеличение при, э, зам... при хорошей защите. Увеличиваем скорость атаки и скорость бега на 10%. Так, стэш. Стэш, соответственно, наш... то, что мы налутали, мы можем сложить в наш ящик. Ну и потом продавать, либо использовать где-то мерчант это путешественники и мерчант, я так понимаю это продавцы дил, buy sell uh, у каждого из них как я вижу есть трейд, есть какой-то сервис есть какое-то задание заданий пока нету у каждого из них можно купить или продать какую-то из вещей но пока ничего нет так вот смотрите uh, my health is my у него можно купить бандажики которые восстанавливают здоровье Соответственно, Сурджен продает бандажики. У этого ору... деревянное оружие. Ну, то есть, деревянные ручки, видимо, и стандартные, стандартные металлические накиды. То есть, топор. А, я так понимаю, это стрелы для арбалета. А, торч, это факел, лук, арбалет, клинки, пи... э, кирка и топор. Гоблин-мерчант. О, вот здесь уже поприкольнее, смотрите. Здесь у нас вооружение, но ну, мерчант, и оно undefined, то есть оно непонятно какое оно, fighter cleric, chest close, то есть, в принципе, для нашего класса это подходит. Трешер, у него сокровище, ага, то есть, когда мы собираем какие-то монетки, какие-то вещи собираем, можем обменивать их здесь на золото, соответственно, за золото уже можно будет покупать какие-то предметы. Валентин, вау. Long Sword. Хорошо, а здесь можно купить за, за самоцветы, я так понимаю, это самоцветы, какое-то уникальное фиолетовое эпическое оружие. Ну, не кру... неплохо, неплохо, лонгсворт. Мы, я бы с удовольствием добрался до этого места. Тейлор. Так, у него обычные вещи, но у него все класс, соответственно, тканевая. Здесь все тканевые вещи, скорее всего, вот, смотрите, для рейнджера, до клерика. Ну и, О, так, это... Бесклассовые, то есть можно повесить на каждого из них Но вот если я вижу, смотрю, визард, клерик и роуч арморер, соответственно, будет для кого? Для нас, для файтера все вещи А, для файтера и клерика, и для, для барбарии она есть а, Ладно, лезер смит, у нас получается это для рейнджера Но мы как файтер, мы можем одевать вообще весь инвентарь Но это для рейнджера, потому что это кожа Алхимик Фласки 15 хитпоинтов каждые 20 секунд хорошо это полезная кстати штука но надо бы купить но не за что здесь книжка Spellbook, magic став кристалл Ball. но это все для визарда вот когда мы будем на визарде если у нас получится добраться до этого момента мы сможем посмотреть вообще что это таверн мастер можно купить л опьяняет нас на 15 секунд и дает нам дополнительно 11 силы все это все Трейд. Uh, mm -hmm. Ага. Я могу получить за 25 голды, видимо. Правило за игру. member of classes, races. Я просто, так, он но своих контент. Либо можно будет торговать с ребятами. Uh, либо можно будет давать какую-то определенную денежку и менять. Газенхолл, пейджбой. I'll do my best, I'll help you find the perfect dungeon traveling компаньон. Это поиск в помощи компаньонов. То есть, видите, заходите в класс, и там мож... в класс, в кабинет, на сервер, и тут можно поиграть с ребятами. Но ну, у нас Франкфурт. Но это можно делать только с пятого уровня. Customize. Ага, у нас есть насмешки, и, соответственно, после какого-то определенного момента э, получения уровня, либо покупки, мы сможем их приобретать. Но, ну, соответственно, это уже донат-шоп. Донат-шоп, которого, да, Но, но нету, нету денежек. Хорошо, давайте мы, мы осмотрели меню, посмотрели, что здесь, как из себя представляет. Для меня это подземелья и драконы. Так, Франкфурт оставляем. Для меня это подземелья и драконы. Как будто ты находишься в подземельях и драконах. Так, у меня третий это факел. Так, а вот этот щит уже выглядит как блокировка. Было такое ощущение, что мы сейчас находимся в подземелье драконах, только вот никогда мы играем в настольную игру, да? А вот там вот погрузились, и это выглядит довольно необычно. Так, и что? Мы на месте. Вау. Так, за дверью слышу гоблинов. Я нашел какой-то шлем. А, я не могу его водить. Подожди. Мы, я думаю, пойти лучше понизу. Нам не следует, скорее всего, лезть туда. Гоблином. Потому что неизвестно, сколько их там. Бля... А что мне с этим делать? Смотри, как работает скилл. Вокруг меня. Видите? Восстановление хит хиппоинтов. Вот оно, ускорение скорости атаки. Нет! Я от яда умер. Блин, я умер от яда. Первый стил ускоряет нашего, нашу атаку, но он забирает у нас хитпоинты. Давайте еще раз попробуем. Так, мы в лобби. Смотри, запускаем. Правильно? Вот, он ускоряет нашу атаку. Это на кьюшку. Я надеюсь, он сейчас не в кулдауне будет, потому что мне не нужно, чтобы он был в кулдауне. Но это, это, эта сложность попадается либо хард, либо эксперт. То есть на эксперте тебя убивает вообще с одного удара. Здесь по мне делают буквально несколько ударов, и все, я ложусь. Бля, я появляюсь в самом углу карты. Пиздец. Блин, зачем я использовал умение... Блять слишком много гоблинов, <связывая> тихо, <связывая> так они травят. <связывая> да. <связывая> Но что хочу сказать, это гораздо легче играть, чем за Клирика. Поехали еще раз. Очень сложно, очень сложно. Я с непривычки случайно использовал умение. Ну, поехали. Ну, мне кажется, за волшебника еще сложнее будет играть, потому что у... умения и скиллы ограничены, а мобов много. Но здесь на файтере легче парировать скиллы. То есть на клерике у меня совсем не получалось этого делать и меня постоянно пробивали. Так. Это что за херня там ходит? Я не хочу туда. Блять, что за зомби? Пиздец, он еще и блюет. Тихо. А сколько у него хит-поинтов? Хорошо. Хорошо, хорошо. А, еще глутать их можно. Так, я нашел какую-то бутылку вина. Видели? О, Хеллин Пойшин. Нет? Или мне показалось? А, перчатки Тут еще когда нажимаешь Что здесь? Блять Какого хера здесь вылез скелет, блять? Тихо Хорошо Смотри, еще сильверкойн есть и его надо золотать. Монетки. Опа, 10 коинов, которые можно менять на золото. Так, я нахожусь внутри круга. Блять, еще один. Хорошая блокировка. Как тебе такое, Илон Маск? Хорошо. Бляха, аккуратно надо. Так, найф какой-то. Вто... Дополнительное оружие получил. Так, первое, у меня есть бандажик. Блять, у меня нет бандажика. Стрелять больше ничего нету? Ну пошли искать бандажи, значит. Тут мы можем пройти? Да, кстати, смотри, здесь можем выбраться. Здесь и ваза есть. Зеле невидимости! Так, там много, и мне туда не надо. Мне бы как-то вот здесь вот пройти. Я могу здесь подняться. О, восстановление здоровья пошло! Понятно, как Стил работает? Вот это хорошо arming sword. так клинок arming sword урон 22 27 куда круче мой так я предлагаю поставить сюда вот invisible Potion. нет стоп не надо его выбрасывать а это молотов Блять, что я сделал сейчас. но он мне стрелой попал в голову. Хорошо, э -э, что хочу сказать. За воина, как играть за файтера, вы сами увидели. Прикольно, но все равно, в принципе, сама по себе игра очень сложна. Я сейчас перед предлагаю перейти к следующему классу и изучить его. Возвращаемся к меню выбора персонажей. У нас дальше идет Барбариан. Мы про него уже почитали. У него очень много здоровья. Очень много здоровья. двойной Бонус урона, когда он наносит... Ну, двумя оружиями ходит. И мощная магическая защита. Маленькая скорость бега. Маленькая скорость атаки. И Slow Interaction Speed. Interaction. Интерактивная, типа... Но, no name из not был. Давайте так тогда. Плюс один пускай будет. Так. Дальше у нас идет Барбарин. так. Ну мы сразу... Бля, нифига мы сексуальная женщина там с двумя-то сидим. А, смотрим по классу. Соответственно, трени я пока вообще не могу узнать. Потому что даже нельзя их посчитать. А, у меня только два стрела. Четыре скила. Два стоят и два есть. Варкрай. Увеличивает максимальное количество хп союзников на 25% на 7 секунд. Savage рор. Uh, все, uh, все враги в радиусе 7,5 метров на 6 секунд. Получа... Uh, у них снижается физическая защита на 25%. Uh, Reckless атак uh, Следующая атака игнорирует 75% от защиты брони и вашей агрессивности минус 50 рейтинг армор, то есть у меня да снижает короче но мы мы снижаем мы забираем 75 процентов брони врагов стричь из гейтлинг рейса сан момент спит ингрессе над процентов вилде фэнс и федеса хорошо ну, здесь, видите, сразу предлагает Two-Handed Weapon Expert. Если мы, э, у нас два оружия, Two-Handed в, в плане двуручное, мы наносим больше урона. А что еще есть? Э, добавляет плюс 10 урона к вашим топорам. Берсертер. Если хп мало, э, то мы получаем бонус к физическим атакам на 30%. Карнаж: сила увеличена на 10% на 7 секунд за каждый убитый таргет. Магическая защита увеличивается на 100. Убивая игрока, восстанавливаешь 12% хитпоинтов. Physical damage Physical damage increases 10% chest armor. Uh, smash. Uh, ability которая позволяет уничтожать вот, его, двери, контейнеры. Ну, это, я думаю, и хп увеличим 10%. Давайте хп возьмем, увеличим 10%. И попробуем, что из этого выйдет. Поехали. Так, сейчас у нас барбариан. Одну-две игры мы с ним сыграем. Так, ну у нас пока один топор. Ой, блять, как медленно. Roadgy рог, гол. Так, а чего. Почему женщина орет как мужчина? Нифига себе, ты уклоняешься, дядя. Как тебе такое? Ну вот, и смотрите, да? Мне сколько роуч наносит урона, и сколько я наношу, и вот сколько я ударов делаю. Это, ну, это слабо. Но мне пока не очень нравится Барбариан уже, типа, в принципе, потому что медлителен. Мне больше нравятся активные персонажи. Ну, посмотрим. Сыграем по одной-две игры за каждого персонажа, просто аккуратненько. Блять, я опять нажал... Так, там гоблины, и там гоблины. Я уже что-то из вещей подобрал. Что-то что фиолетовое, увидели? Синяя, синяя, синяя, синяя шмотка. Осталось выжить. Трапы. А что за синяя шмотка была? Я точно видел синюю шмотку. Так, я слышу, как рядом кто-то ходит. А куда она делась? Подожди. Я точно видел, что я что-то поднял синего цвета. А, вот, Франциско Акс. Метательный топорик? Ага. Его еще нужно докинуть, блядь. Иди сюда. По одному. Ага. Сначала попасть надо. Как тебе такое? Куда ты пошел? Блядь, я ему попал прям в щит. Угу. Хорошо. Стил кулдаун. Польшон. У, блядь, ты кто такая? Тварь. Ебать, ты кто такой? Тихо. Нет. Нет, блядь, я от яда умер. Пойдем, брат... Пробуем еще раз за барбаряна Там их очень много, как-то, блядь. Сразу, блядь, смотри, там трое стоит. Че, мне так не везет? Все, все, все, я к вам не лезу, и вы ко мне не лезьте. Но они смотрят прямо на меня. Крис, блядь. И мне все на мага повыпадало. Куда ты пошел, блядь? Иди сюда. Тебе страшно, да? Проститутка, иди сюда. Нахуй. Так, теперь можно бандажиком обмазаться. Да, здоровье-то увеличенное, но мне все равно с одного клинка снес сколько? Треть. Какое что-то увеличенное здоровье. Ну, монетки тоже неплохо. Бля, я хочу в эти сундуки. Ой, иди сюда, тварь. Так, а если по кругу? Нет! Ну, очень сложно. За файтера было гораздо легче и гораздо проще играть. Я предлагаю перейти к следующему классу. Я думаю, каждый увидел немножко, что он из себя представляет. Ну, мне не очень. Мне больше понравился файтер. Переходим к Роуджу. Соответственно, убийца. Единственное, что нам нужно здесь посмотреть, это перки и стилы. Правильно? Плюсы и минусы мы узнали. У него мало хитпоинтов. Очень высокая скорость атаки. Все. Больше нам про это ничего не сказали. Калтроп. Это это... Смоук бомб. Викпоинт атак. Репча. Хайт. О, вот это я оставляю. Кровотечение и хайт я оставляю. Абилити лукпик, Трамп детекшн. Обнаружение ловушек. hidden потит. Так, пикпотит, you can steal an enemy item. О, oh, можно вражеские вещи воровать. Отравленное оружие. Двое отравленное оружие. Стелс. Uh, мы увеличиваем свою незаметность. Дадер эксперт. Физик урон увеличивается от дадеров на 5%. Крип. Если мы крадемся, увеличивается скорость на 5%. Бэкстеп ударов спину наносит 30%. Амбуш, первая атака на, uh, каждые 3 секунды. О, давай лучше вот это Мне кажется, это будет повеселее То есть, это каждая атака будет увеличивать атак... бонус урона Ну попробуем сейчас, что получится Так, ну у меня один клиночек Защищаться никак нельзя В этом, Вот это вот уже минус Что он там побросал за вещи? А зачем они их выбрасывают? Типа эти вещи не играть может, никакой роли, в принципе. О! А, так хайт работает буквально на 2 секунды. А вот и отравленный клинок. Смотри-ка. Перезарядка 20 секунд. Но на самом деле, каждому нужно будет зайти и выбрать что-то для себя определенное из скиллов и перков. Естественно, я буду выбирать то, что больше мне нравится и подходит. То есть, соответственно, у каждого его выбор может быть индивидуальный, и тут, ну, не угодишь. А, целитесь в голову. А, урон в голову дает extra damage. Ну, это понятно, я и так стараюсь всем в голову убить. Другой блядь, гоблины какие-то живучие, зараза. Так. О, блядь, мы далеко Вау, что-то интересное нашел Слот тайп А, блядь, мне, ну, мне бы выжить и сохранить эти вещи Я не могу здесь пройти, блядь, мне придется с ними драться А, подожди-ка, я могу наверх подняться, да? О, нет, паук пошел нахуй как ты тварь, а? Нет, блять. Меня убил паук и Спайдер-Маме меня убил. И какая-то мышь меня затыкала, да? Ну нафига. Блин, зарога вообще сложно. Ладно, попробуем сейчас еще раз. Ну, пока что зарога очень сложна. О, ёпта. Поздоровал, познакомился с другом. Еще, блядь. А он уже, видите, в броне в доспехах. То есть тут, ребятки, я смотрю, уже что-то покупают, что-то выносят. Ну, пока мы будем находиться на таком начальном уровне, соответственно, мы ничего, собственно, не получим. Понятное дело. Предлагаю открыть дверь и пойти дальше. Там кто-то ходит. Бля, здесь гоблины эти вонючие, боссаные. Ненавижу гоблинов. блять дедуль теперь съебываем а мне пизда Ну, я убил игрока опа я восстановился полностью но ну, они меня сейчас затыкают просто да ладно не повезло еще раз так, еще раз мы пробуем за рога Кто-нибудь Может у нас что-то и получится Может и нет Здесь ваза О, бандажик Бандажик это хорошо Не, надо все эти бочки Все это надо лутать Потому что что-то в них внутри может быть Блять, долго ломает Если вообще сломает ломать будет их? понял ломать не будет что-то подобрал Что непонятно а метательный кинжал какой-то блять а тут еще и ловушки повсюду Блядь. ну вот летающие топоры я вижу о сильвер коин Мне кажется, поначалу. О, хоть ожерелье. Мне кажется, поначалу ребята просто приходят. Тихо. И. Блять. Как-то не очень все. Ладно, пойдемте к следующему персонажу. Следующий у нас лучник, рейнджер. Э -э Плюсы в том, что у него дальность атаки, может ставить ловушки и обнаруживать их. Э -э Минусы в том, что может использовать очень мало ближнего оружия ближнего боя, скорее всего только кинжалы. И у него очень слабая атака оружием ближнего боя. То есть вот так вот. А, у меня, у меня только 6 стрел есть, блядь вы прикалываетесь ладно сейчас подождем всех пока все зайдут в лобби и начнем самое интересное что я сразу уже заметил мы видим следы то как ходят противники ну то есть следопыта то есть по факту мы можем очень даже неплохо выживать если у нас и получится я так понял стрелы бесконечные но как только мы 6 стрелы использовали нужно нажать r -ку, соответственно перезарядить их иначе стрел не будет и стрелять будет не чем сходу сундук Блять, зачем мы сразу я сразу использовал еду, случайно. Так, ну я уже взял перчатки себе, то есть начало положено, неплохое. Нет, так нельзя делать, а как мне их сломать? Я хочу дверь-то открыть. Так, я понял. Короче, походу, не судьба. А карту можно как-то увеличить? Я не... Да, я... не, я нахожусь в кругу. Так, там много гоблинов. А здесь у нас что? Так, вижу сундук и вижу... И гоблина тоже вижу. Снимайся наверх, сука. Блять, перезарядка. Фу, блять, наконец. Шесть стрел в голову, блять. Вы прикалываетесь? Рапира. Хорошо, рапира мне нравится. Я 6 стрел в голову ему дал. Ломай бочки. Почему бочка не ломается? Ладно, ну, давай с луком дальше пойдем. Мне вообще как-то бы надо пройти туда. Тихо, ну он ушел. Что лежит? Я видел, что блестело. Стой! Бля, что ты делаешь? Тихо? Сука. Ура, блять, я попал Поешь Это восстановление здоровья, да? Да, хорошо Так, это мне уже нравится, что есть восстановление здоровья Какое-никакое И скорее всего, мне придется идти туда Потому что сюда я не могу пройти Так что придется через тот, через тот путь идти Я вижу игрока Нет, нету защиты Я понял Он сверху ходит Куда он ушел Блять, он по мне попал. Хорошо. Геймплей неплохой, интересный. Лучник неплохо. Стоишь сверху и бьешь. Все супер. Хорошо, мне нравится. но возможно, нужно было взять немножко другие таланты. Немножко другие таланты. Давай попробуем другие таланты. Мы возьмем перки стелы. Смотри. Вот здесь квикшот. А, вот тут вот еду Так Enemy footstep не хочу а... Это spear Это Increases physical power With weapon Nimble hands О, давайте, подожди Вот, давайте так И попробуем сейчас еще один бой там я взял типа мастер лука, то есть соответственно увеличение урона от лука и проще вот всякие плюшки-обилки А оказался стил достаточно неплохой, ты заряжаешь сразу три стрелы и можешь сразу три стрелы, получается, выпустить в противника Но это лучше делать, если противник подошел в ближний бой, это гораздо будет легче, эффективнее и проще Но на самом деле этому лучнику я проиграл, потому что я находился внизу, а он стоял сверху Поэтому у него было огромное преимущество, когда он находился сверху Вот, например Удобно? Удобно, я считаю А почему я сразу вышел, блядь, из трех гоблинов? А я умер Ну, не судьба Пойдем посмотрим следующего следующий у нас маг а, по классу есть заклинание есть еще дополнительные перки и стилы а, spell memory intense focus intense focus не лучше этот оставить сразу вижу мана суржи damage бонус 5 процентов и здесь наверное, тоже damage бонус оставим давай посмотрим стилы наверное это самое интересное что нам хочется узнать о прикольно Хаст, Invisible, Fireball, Slow, Magic Missile. Ну, я не знаю, что они из себя будут представлять. И хочу посмотреть, наверное, каждый из них. Поэтому поехали. Ну, я видел фаербол, да. какой-то маг пытался в меня фаербол закидывать. А как юзать скил? А, медитация. Хорошо, выглядит неплохо. А как использовать скиллы? Вот у меня и способ. Я скил выбрал. Правильно? вроде выбрал. Заебись. Не, я не успел в лобби понять, как скиллы изучать. Это использовать. Так, это просто бить посохом. Это меня не интересует. А, -а, а, правой кнопкой мыши. Не думаю, что хочу с ними драться, хотя. Мне кажется, их там очень много. Куда мне нужно пойти? А, смотри, я там могу восстановить здоровье свое. И там что-то лежит интересное. На, нахуй. Хорошо, мне нравится. Что, меня сейчас убьет вот эта вот хуйня? Слава богу У меня есть только мана и эликсир и все Блять, я промахнулся Ага Тихо. Это промахи. Пиздец, за мага тяжело играть и непонятно. Ну, я предлагаю сейчас другие стилы поставить. Так, Это где у нас? Вот, перки стилы, спел. Айсболт. Вот это мне нравится. Игнает. Наполняет оружие огнем. Лайтинг-страйк. Чайн-лайтинг. Вот это нормально. Зап. Лайтинг-корп. слоу Момент. Давайте поставим пока атакующие заклинания. Потому что, ну... Пять раз запустить фаербол? Блядь, что это за маг такой? Ну, типа... Пять раз я могу запустить фаербол. Лол, что?! Сейчас посмотрим, что будет дальше. Интересно все-таки. Но у нас помимо мага остается еще клерик. Бля, здесь опять толпа стоит. Это я уже появлялся здесь. Да вы что, сука, такие живучие, нахуй Ебать, это неадекватно просто Я предлагаю... Как бы мне не нравились волшебники, мне кажется, из них здесь сделали какую-то мусорку Блядь, серьезно? Я опять там же появился? А еще, походу, мои атаки наносят мне урон. Да. Нет слов, одни эмоции. Я в расстройстве. Максимальном. Я пробую замага еще разок. Но, на самом деле, блядь, ну, я не ожидал увидеть вот это. В, да в смысле? тебя твои же заклинания на сторон хорошо, это реализм какой-то Но, а как сражаться тебе? Заебись, блядь Блядь, мне этого не хватало Но вот смотри, я себе своим, я не могу драться в ближнем бою, я своим заклинанием сношу себе все хитпоинты. Пойдем к крелерику, потому меня маги расстроили, очень. Я, блядь, как, я, я очень люблю маг, магов, но это просто, блядь, ну, извините, пожалуйста. Клерик. Мы можем хилить, мы можем одевать разные, разную броню, имеем бонус к урону против мертвецов. Uh, и можем использовать много бланта, так как типа колотушки, такие оружия Маленькая скорость атаки, маленькая скорость, uh, маленький бонус урона, заебись Короче, это типа такого своего рода паладин Не знаю, uh, так, пойдем в перки из скиллы и сплы Тир 6, сэнктори Давай сюда поставим его Стил 1, спеллмемори реквайд resurrection подожди. Таргет, туэли, туэли, Ага, ну это подойдет, если ты играешь с кем-то. Blind uh, связывает врага на 0,75 секунд. Holy light. Это хил. Increases, випон damage. Ага, давай-ка вот это возьмем. Подожди, здесь у нас что? Shield блок тоже неплохо. Дает три Адилити стрэнджа. Снимает все эффекты. Но это надо, если ты с кем-то играешь. Ага, смотри, я могу только взять 12. Видишь, у меня 12 лимит. А, тогда предлагаю взять оружие. Вот так я могу стилы взять и, в принципе, их использовать. Перки стилы. Давайте, Spell Memory 2. Что у меня в Spell Memory 2? Вот это, да? Ну, или вот это? Смайт. Uh, 10 магического урона по врагам дает. Джаджмент. Uh, фокусируется на 5 секунд и наносит 35 магического урона по в радиусе. Увеличивает скорость, uh, мол, а, а, скорость бега на 20% на 2 секунды. Uh, так. Таргеты uh, в, в радиусе 4. Все враги в, в радиусе 4.5 метров. Сбивает касса, я так понимаю. Унжетмен старт кастинг, так. Crosshair, это что-то по голове? The target goes out of range during casting. The casting fail. А, то есть его еще можно и прервать. А здесь у нас что? Holy Purification. Давайте Holy Purification оставим. Undead monster. А, -а, -а. 7. а нет подожди гоблинам не пойдет О, Блять. давайте возьмем смайт здесь harmful effect 50 процентов ну воскрешение у нас нету дополнительный урон мертвецам Perseverance. all type и common damage на 3 ну это короче это герой пати это не одному играть Base Magic heal, exhibit брюmaster. Дэнник экзибит именно. То есть, можно напиться. Kind Поч почти посчитал Kidnes. Heal yourself. Влечишь себя на 15%. А здесь physical атак бланта. Ну давайте оставим physical attack, потому что, ну, посмотрим вообще, как что-то здорово выйдет. Может, на какой-то удаче нам и получится что-то пройти. Опять же, э -э, игра неплоха, но э -э, нужно каждому, если кто-то хочет поиграть, нужно зайти персонально, потратить на это время, попробовать каждого из персонажей э -э, снизу, сзади, сверху, сбоку, вот так, и вот так, и вот так, короче, посмотреть... И только тогда ты поймешь, да, что тебе подходит. А как кастовать стилы. То есть вот мы выбираем скилл, тут мы выбираем випонстав и кастуем скиллы. Понятно? Тут у нас защита щита. То есть чтобы кастовать стилы, мы выбираем посох. Универсальный персонаж, я же говорю, это паладин. Но, если я правильно понял, перевел он просто там, он, скорее всего, больше подходит как герой для пати. Но в одиночку, наверное, на нем будет очень сложно играть. Ну, потому что на нем геймплей, в принципе, сложный. Это помимо того, что ты можешь файтиться, ты можешь дополнительно юзать скил поинты какие-то. И давать пиздов. Пойдем сюда. Там их много, я не хочу с ними драться, я хочу немножко хотя бы какой-то геймплей получить. Как?! А, -а, а я понял. У него уже есть баночки, у него есть предметы, и он мне все три, он у него заклинание вот этих трех стрел. И он мне все три стрелы всадил в лицо. Хорошо, мне нравится. Короче, все, мы опять подземели, блять, и опять куча гоблинов рядом, это пиздец. Что-нибудь есть? Туда подобрал Я предлагаю уйти отсюда Хотя Ну а смотри, гоблин варил ки -ки Киллит -кил трапс То есть, ну, черти моментально умирают Так, а что у меня по сплам? Так Ага но я могу только так сделать А теперь быстро выбрать посох И похилиться Чего? Ой, я походу не то выбрал Вот так Удобно? Удобный паладин, я хочу сказать Но, к сожалению, заклинания ограничены Я не то заклинание использовал первый раз М -м, Ботинки, спасибо Нет, почему У вас двое пошло? Тихо, падай. Хорошо. Погнали, сейчас этого расколупаем Хорошо, вообще три удара понадобилось. Так, крис дадер. Крис лак. Крис Браун, крис дадер. Так, у меня есть два сундука. О, нихуя. Это неплохо. Блять, зона. Мне нужно бежать быстрее! Рапы... Подожди. мы мы оденем вот это. Так, и куда мне бежать? Я могу пойти сюда. В принципе. Могу пойти сюда. Но я вот на этих не хочу нарваться. А если я одного себе подманю... нельзя так похилить бля это печально на самом деле и давай тогда смотри сейчас я его подманю нет блять их двое пошло пусть сюда подходит Сюда подходит Я не буду вылазить на него Пусть сам сюда подходит У меня есть бандажи, кстати Смотри А что, тарди снялся И все, он просто ушел Походу, да Кто-то рядом со мной есть Кто-то из игроков рядом со мной есть Да, Барбариан рядом Блядь, скелета мне не хватало Ох, блядь я, я же заблокировал Ну что, сложновато Но примерно вот такой геймплей Но, что могу сказать, мне все-таки очень понравился Это все-таки рыцарь это не рыцарь, а который э, файтер. Боец. Это было очень круто. Э, необычно. Ну, соответственно, какого персонажа взять? Выбирать вам сами. Ну, печально, что кастеры в стилах ограничены. Им очень сложно выживать в этом подземелье. Мне кажется, очень сложно. Ну, ты ограничен в скиллах просто максимально. Ну, клерик, да, неплохо. Но от файтер, э, ну, воин и рейнджер, лучник. Мне кажется, это вот самые идеальные классы для игры в соло. Э, если игра в пати, Клерик офигенно, Мак офигенно для игры в пати. И Рок офигенно для игры в пати. Ну и, соответственно, и Барбарин, чтобы танковать. Ну, для игры соло это Воин и Рейнджер. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.